Эй, босиком по небесам! Э, я летаю в небесам! Про приземление потом расскажешь? Да. Но я бегаю-то не особо быстро. Бежим! Бежим, бежим! Эй, гейкей! О! Круто! Слушай, ну тянет нормально. Автоматически сматывается. Так а стоп, наверное, надо. Нет, никакого стопа, начал сама вы, вырубиться. Ты готова? Готова. Отлично. Первый взлет на тандеме, на нашей электрической лебедке. Разматываем сейчас трос э, со скоростью 4 метра в секунду сандалит. Это просто праздник какой-то. Это вообще бомба. 1700! Абсолютная высота 1700 метров. Мы набрали километр над аэродромом. Вот так можно от горынцы если что, я начинаю выводить его. мне сейчас хорошо. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня опять ролик с парапланами или лепеткой. И наш план затянуть тандем. Проблема становления чего-то нового, как то, например, отсутствие операторов, которые могут работать на лебедке. И сегодня будет рождение нового оператора. Рома попробует затянуть Сейчас со мной вместе Таню, потом мы затянем тандем с ним вместе, а потом он на тандеме, если батарейка не сядет, затянет меня. Но батарейка сесть не должна, это я так нагнетаю, чтобы было интересно досмотреть видео до конца. А мы начинаем. Наша верная лебедка готова к бою. Аккумулятор заряжен. В нем 10 киловатт-часов электроэнергии. Соответственно, мы можем сделать около 40 полетов на одноместном параплане или порядка 20 тандемов затянуть Андрюк привез кучу радиостанций это авиационный диапазон который будет поддерживать связь с небом если вдруг кто-то полетит на самолете чтобы я предупредил что трос в воздухе разрешение летать на аэродроме мы получили а это обычные 4 3 4 или там 8 5 0 наши частоты Тань все все автоматично то есть здесь происходит автоматический процесс из затяжки, то есть я даже там не вмешиваюсь, я буду вмешиваться только если нужно будет прекратить взлет. А мне Все. А, мне а ты просто постоишь, выберешь место, выдохнешь и побежишь. Все. В общем, выберешь момент, когда тебе захочется бежать, тогда и побежишь. Да, эта лебедка сделана для того, чтобы пилот мог себя затянуть сам в конце концов. На ней уже готова радиоручка, и в будущем это будет выглядеть так. Автор радиоручки. Первый старт на радиоручке. Вот антенна как-то сумбурно, но я вот приехал и сразу полетел. Метров 800 где расстояние было стартово Ну все, может, уже ступенеца, нет смысла освобождать стены. Вот, отпустил. Разворачивайся, не будем низко разворачиваться, лучше повыше. Наж, нажимай уже, уже нажимай, уже нажимай. Ты нажал на кнопку «Хочу затянуться» и стоишь, ждешь. Как только ты двинулась и трос смотался на 3-4 метра, она сразу автоматически переходит в режим предстартовой тяги, это 70% от общей тяги. И потом, когда смотает еще 20-30 метров, поднимет тебя на какую-то высоту, даст полную тягу. Все автоматично. Сережа, который очень хочет летать, включает на своем телефоне приложение. Заряжена батарейка на 72 хотя и полностью заряжал зарядником. Просто этот резерв оставлен для того, чтобы можно было как в пассивном режиме летать. Я ставлю тягу. Таня весит килограмм 50, ну 50 килограмм ей и поставлю 48. Вот это будет для Тани режим затяжки. Ты готова? Отлично да. Так, что мы имеем из гуся 6 килограмм усилия ш... Во, все, загорелась припул Мы вымотали э, крит... <свят> вот это критическое количество троса Теперь мы в принципе можем нажать на припул и ее тянуть Даже вот в этом режиме, в пассивной лебедке При этом машина будет выматывать трос И мы вообще будем даже батарейку заряжать Так, Таня, готова? <свят> все, даю натяжение троса Нажимай на припул Пук. Все, тайков пул, а в любой момент, когда тебе нравится, можешь стартовать. Ты сейчас, надо ну, да, быть готовым, если что, нажать на кнопку стоп, желтую. Не дует. Ждем. Ну, ты можешь в этом режиме стоять сколько угодно, то есть у тебя на тросе сейчас 14 килограмм, и так стоять можно сколько угодно. Ты, кстати, сколько весишь? Какой интимный вопрос, ну, со снаряга килограмм 75. Хорошо. Сколько тебе тяги дать? Вот я сейчас поставил 48 килограмм. Могу дать больше? Нет, давай потихонечку, без экстрема пока первый раз. Ну, тогда будет 48. О, побежал, смотри, внимание. Это полетели. Видишь, все хорошо. То есть крыло вышло ровно, ничего не пришлось делать. Вот, сейчас она немножечко уходит в, в сторону. Так, так, да. Я поменьше тяги поставил побольше видишь она вот этот момент был важный потому что когда крыло дает слишком большой угол в этом случае все-таки нужно сбросить тягу то есть ну э, идея что на этой лебедке не летают совсем уж чайники yes. вот она справилась но я ей помог убрав тяги вот тягу ты можешь по -по потыкать ну ты будешь меня тянуть, соответственно, мне на тандеме вряд ли такой понадобится. Если уж совсем увидишь, вот так раком идет этот тандем, ну, просто надо будет нажать на кнопку стоп и все. Угу. Отлично летит, Таня. Сейчас спокойненько лети, я тебя сброшу тягу. Вот смотри, я нажимаю ей Unvin. А Разворот. Отлично. Развернулась. И теперь что происходит? Трос выматывается со скоростью 7 метров в секунду. Заряжается батарейка, вот сейчас 10 метров в секунду. Тяга на тросе всего лишь 2,2 килограмма. Смотри, сейчас загорелась кнопка припул. Соответственно, как только она будет, когда она начнет разворачиваться, когда у нее будет 90 градусов к тросу, нажмешь припул. Больше ничего делать не нужно. Ты можешь разворачиваться, когда захочешь. Вот когда у тебя станет желание, разворачивайся. Час. Нажимай, да. да. Вот, все, пул, все, она перешла теперь. Тайков пул, теперь пул. Там есть вот это небольшое время перехода. Если видишь, что с парапланом все хорошо, можно сократить угу. переходный процесс, нажать сразу. Угу, отлично. А, приготовились. Нажимай. Анвиндинг, отлично. Разворот. А, она отцепилась. Угу. Ну ладно, ничего страшного. Так, тогда... Не-не-не, не оставь все. Вот так тоже можно. Лебедка уже поняла, что отцепка произошла. И, соответственно, видишь, она дает 25 килограмм на трос. А да, я не замечу. хватает то есть все, все автоматически. Ну и что, если мы отработали схему, когда пилот не выполнил команду, и вот мне всегда страшно, что она попытается этот парашютик себя засосать. Ну нет, как ты видишь, в 100 метрах. Сколько М -м -м. она не недоматывает? Давай посмотрим. 40-50 метров. Не домотав 50 метров, она опускает парашютик на землю и медленным движением, таким чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. моя лапочка. Даже не сработали вентиляторы. Настолько легко тащить Таню. Ну что ж, с первой затяжкой. Уп. Друзья, но ну это просто непростительно. Таня взяла поток метров с 300, набрала уже метров 700 и улетела. И вот теперь вот, тандем-мастер вот там. Оператор даже одной затяжки не сделал, но я, пожалуй, такому умному оператору доверяю. Тем более он знает он 8 языков и вообще отличник, как там, боевой и ой, всякой подготовки политической. Фу. Погнали на старт. Я тоже хочу туда теперь. Летает же. Скорее! Я размотался, ты нажимаешь на, на кнопку припул, угу. и мы повторяем этот цикл. И, собственно, я в какой-то момент просто цеплюсь на этой лебедке, она также смотает трос, и ты сядешь за руль этой машины и, и доедешь. Да. У меня только один вопрос. Да. Как мы сделаем с машиной? А ты машину не водишь, да? Нет. Понятно. Голка за и капуста. Мне приходится опять привлекать к самому нашему любимому варианту, когда оператор всего лишь одну затяжку рядом постоял со мной и затянет меня. Так было на йогасе. Управление тут, в женских руках, первый раз, боимся тоже. В прямом эфире взлетаем. Давайте. Ага. Так. О, поехала, По чуть -чуть, потихонечку да. едет, сейчас начнет разгна... разгоняться. Ой. Вот, ой, пошло, пошло. Аторла! Ох Аторла! ты ж мама ты дорога. Ой, я лечу. Наша любимая босиком по небесам. Ну, похоже, так будет и на тандеме. Традиция. Тебе страшно? Да. Это хорошо. Она уже снимает, да? Да она снимает ничего. Смотри, я тебе еще раз процедуру взлета расскажу. Давай. Значит, мы когда с тобой побежим, у нас наполнится крыло. Я это контролирую. Потом основная задача разбежаться. Мы не будем лететь, пока мы не наберем скорость 30 км в час. Если ты упадешь мне под ноги, да. то это будет жопа. Потому что мне придется как-то искать ручку отцепки, пытаться отцепиться. То есть это будет жопа. Если вдруг я буду кричать отцепка, отцепка, видишь красную ручку? Да. дергаю за нее со всей силы. Надо выдернуть чеку, чтобы отцепиться от, от, от троса. Понятно? Понял. Понял? Если будешь кричать отцепка, дергаю за эту ручку. Да, именно так. Но я бегаю-то не особо быстро. Почему? Ну вообще так. Ну. Но... Я не бегун. А про приземление потом расскажешь. Да. Игорь, мы на месте, машины на ручнике и на передаче. Ну что ж, сейчас ждем ветерочек. Ну давайте тягу при припул нажимай. Уперлись. Уперлись. Готов? Готов. Побежали. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Еще бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Эй, гейка гей. О, круто! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Эй, гейка, гей! О, круто! Слушай, ну тянет нормально! Можно сесть? Да, усаживайся! Сел! Ха-ха, Друзья, первый взлет на тандеме, на нашей электрической лебедке. До этого на тандеме, э, скажем так, не летал. Кирилл уже летал, он меня обскакал. Слушайте, он тянет прилично. Сейчас скажу скороподъемность. 3,8 метров в секунду. Ну, с таким кабаном толстым, как я, это нормально. Нужно понимать, что эта лебедка изначально пока еще не в версии тандемы, потому что у нее слабенький контроллер еще предыдущего поколения. Сейчас контроллер будет мощнее, можно будет тянуть... И 5, и 6, и 7 метров в секунду, сколько угодно, сколько не жалко. Стиль полный, но мой конь огонь Сережа отлично взлетел. Атас! Как твои ощущения? Супер бомба! Это непередаваемо! Друзья, как я делать нельзя, вот так вот одной рукой рулить, потому что так не нужно делать. Но так как я так налетал 3000 часов на проплане я могу себе позволить разочек так полетать и заснять. Почему нельзя, что не случится с крылом, нужно реагировать, а у меня все в руках. Но ну, я просто выпрошу камеру GoPro 10, бы с ней. Да, держи, держи, держи, держи, крепко сейчас вот так, руки и вот так. Сейчас будет разворот, будет немножко неудобно. Да, можете сбрасывать тягу. Все, тяга Разворачивайся. Так, я сейчас разворачиваюсь. Спокойно, у тебя немножечко назад потянет сейчас тросиком. Ничего страшного. Отлично. Фух, ну что ж, теперь ты снимаешь, держи двумя руками эту палку, цель на меня, я буду дальше рассказывать. Отлично, вот так хорошо. Друзья, мы разматываем сейчас трос э, со скоростью 10 метров в секунду, наверное, сопротивление на нем всего 2 килограмма, поэтому наше снижение, могу по прибору посмотреть, э, 1 метр в секунду всего лишь, то есть вообще никаких проблем. Так, через какую тебе сторону удобнее разворачиваться? Все равно. Через, через право, через лево? Все равно. Ну, будем через право разворачиваться. Я уже над, собственно, дорогой. Но я подлечу поближе к склону. И буду разворачиваться. Мы уже над дорогой автомобильной. Дальше уже не хочу. Оп. Разворачиваюсь. Сейчас дадут тягу. Оп. Отлично. Следующая итерация Текущая высота 1200 метров Это 500 метров над рельефом Но вы можете оценить, что над рельефом у нас красиво Ой, как же хорошо-то, а? Ну ты счастлив? Очень Слушай, как-то я замерзать даже начинаю Круто вообще Такие ощущения Непередаваемые ощущения Просто зашибательские Устойчивые ты вот сейчас мы почти над лебедкой 3 метра в секунду она сандалит. Прям интересно даже, какая температура там на контроллере. Подержи камеру. Да, можно разворачиваемся. От... Так. Оп! Э, пошла размотка троса. Посмотрите, температура какая, контроллер или моторчика, там есть две иконки. Просто посмотрите. 55 и 52, да? Уже 51. А, ну слушай, ну не греется даже совсем. Хорошо, я тогда прям до склона сейчас долечу горы и буду разворачиваться попозже немножко, но будьте на чеку. Следите за остатком троса, остаток троса, когда будет меньше 500 метров, скажите. В чем нюанс? Мы летим к склону и до склона, я теперь держу, может пустить. До склона, как вы видите, совсем недалеко. О! 500 метров остаток троса. Держи. До склона недалеко. Оп. Отлично. На трех стах я развернусь. Уже, уже можете не париться. Сейчас буду разворачиваться. Поснимай скалы снизу. Аккуратненько. Давай разворачивайся уже. Оп. Оп. Юху! хе хе -хей! Размотали 1800 метров троса, друзья! Да! Это какая-то, это просто праздник какой-то! <свят> это вообще бомба! Слушай, ну классно вообще! Блин, вообще, такие ощущения! Да? Мне нравится? Планер это одно, это другое, да. Да? Ну вот, видишь. Но в планере как-то все равно безопаснее себя чувствуешь, почему -то. А здесь открытая кабинка, да? Да, да. 4 метра в секунду сандалит, ну сейчас 3,9, 3,8, 3,7, ну вот так, от 4 до 3,5, высота текущая 1470 метров, полтора километра, это значит на аэродром мы 800 метров. Держи. Airspace ругается. Держишь крепко? Да. Прибор ругается, что мы зашли в какой-то Airspace. Ну понятно, нашего аэродрома. Да, пока тянет 2,5 метра в секунду Поэтому будем разворачиваться, когда уже там тяга упадет Тягу бросили, разворачивайся Оп Оп Эх <свы> Слушай, <свы> так мы Таню догнали Таню догнали Друзья, интересные подробности нашего полета Вот Татьяна летит <свы> Впереди Мы ее догнали ступенчатой затяжкой вот это вообще круто. В воздухе сразу два летательных аппарата поднятых электрической лебедкой. Держи, теперь твои, ты держи, я буду за высотой следить. Вот таким образом нас снимай чуть-чуть более горизонтально камеру. Вот так, да, где-то. Остаток троса 600 метров. Таня, будь внимательна, потому что я лечу вообще с тросом. Тянет вверх, хорошо. Слушай, тянет мягенько, главное, Вообще. классно. Итак, друзья, 1535 метров. Если нас сейчас затянут на 200 метров, то мы на тандеме поднимемся на километр высоты. То есть, как бы мне кажется, вполне себе ничего. 2 метра в секунду осталась скороподъемность. Но представляете, под нами сейчас где-то километр и 400 метров троса. 1700! Абсолютная высота 1700 метров. Мы набрали километр над аэродромом. Так, ну что, затянемся над лебедка и отцепимся? Давай. И отцепляюсь. Оп! Все, порядок, ушел парашютик. Свобода! Круто. Слушай, ну вообще крутяк. Полетели, полетели Кайф! Давай, Единственное, кайф. что я не думал, что так дуть будет Да? Да А ты не оделся? Нет, конечно Мы это сделали! Где-то там, с правой стороны гора Рамбар Мне всегда было интересно полетать над ее верхушкой Мы затянулись так, что я сейчас могу это сделать Ну просто, просто кайф Ты доволен? Еще как! <laughs> не... Расскажи, ощ... какие у тебя ощущения от первого ну, полета в тандеме? Совсем другие. Это с планером не сравнить. Более, более свободно ощущаешь себя. Mm. Что, чувствуешь ветер, есть, как будто просто ты просто паришь. А, у нас Таня впереди где-то набирает. А, явно крутит поток. Сейчас мы еще попробуем в потоке понабирать. А, Тань, ты в потоке сейчас стоишь, да? <клышки> Отлично, мы сейчас к тебе прилетим. Мы сейчас еще и попарим Вообще круто Ой. Ну правильно, друзья Было бы как-то глупо Не затянуться на километр и не попарить Но нюанс в том, что Времени сейчас 8 часов вечера То есть мы поздно поехали на полеты Потому что весь день обещали грозы Таня, которая показала нам поток Только куда-то из него улетела зачем-то Видимо замерзло, Полетела домой, но поток нам подержала Действительно нас поднимает. 0,4 метра в секунду, не сильно. Но это такой же воздух, Сереж, такой же воздух, как, на котором мы поднимаемся на фланере. Mm -hmm. Вот, друзья, наш склон Рамбра, вот наш аэродром, чтобы вы оценили масштаб, как мы затянулись и вообще как это все красиво получилось. Там впереди населенный пункт Батимоселеон, где мы живем. Полное счастье. А параплан быстрее набирает обычно, чем планер, да, если, одинаковый, может, если один может, тот же поток б, идет? он может более узко крутить, поэтому набирает э, быстрее. Ясно. Ты хочешь поуправлять? И, ну, если можно. Ну, конечно. держи, вот, вот, руки протягивай, две стропы бери. Подожди, так. Выше, вот это, да, да. да, вот, и вторую так же. Просто? Просто, да. И теперь смотри. Чтобы почувствовать. Обучение пилотированию. Правая рука вниз идет, левая полностью сверху остается, вес направо перекидываешь. Это, это моя работа, это я делал всю жизнь. Чуть сильнее правую. Видишь, он поворачивает? Да. А левая полностью отпущена. Левая а, полностью... левая просто отпускает. Полностью, полностью расслаблена так. левая. То есть да. вытягивать руку, да? Да. теперь обе руки вверх и параплан летит по прямой. До конца вверх как бы, да? Да, просто, все. Да? Ага. Ну как? Обалденно. Первый поворот сделал. Первый поворот сделал. Хорошо, теперь можешь влево повернуть левую затягиваю затягивать стропу. Затягиваю. Да, и вес влево тоже немножечко. Здесь ага. важно рулить весом. А, весом. Да, и все. И вот ты делаешь левый поворот. Машина передает попытки завести. Пишет сервис Таня впереди. Кто? Таня впереди. Кто впереди? Я вижу, да. Да ничего. Просто выключить ее и включить заново. Ты знаешь. Управлять интереснее, чем просто сидеть. Да? Да. Давай, повык. Направо? Да. Просто выключи машину, выними аккуратно ключ. Потом вставь ключ и еще раз заведи машину. Там никакого джет-сервиса не должно быть. Друзья, Отлично, все завелось? Друзья, я, видите, одновременно и показываю, как летать. И инструктаж, как машину завести. То есть игра там, фигура тут. Еще и цитане расскажусь. Давай, подлетим поближе к Тане, по прямой, да. Ну, по -по ты прямой. видишь, что ничего, ничего страшного. Дело в том, что 8 часов вечера, штиль практически, и очень ровный воздух. То есть, но ну, опять же, я знаю, если что, я кидаю вниз камеру GoPro 10, Пес бы с ней. Хватаю управления и вытягиваю любую ситуацию. Ну, вот посмотрите, над какими скалами Сережа сейчас пролетит. Ну, как тебе над скалой повернулось? Здорово. Давай налево сейчас? Давай. Потому что сейчас, помнишь, так, как я, мы перек... на планере летали, я как на этом углу запирало часто? Да, да. Вот мы ту же ошибку совершили. Обе руки вверх, полная скорость. Должны отойти от склона сейчас. А то вот здесь можно понорваться на турбулентность. Тут я заигрался, друзья, уже чуть правее. Спокойно, спокойно, у нас все хорошо. Угу. В чем здесь нюанс, друзья? Вот этот склон, он загибается. И ветер, который дует по нашим долинам, уходит вот в эту вот щель между двумя... Там горка Сен-Жени и наша гора Рамбар. Там получается такая аэродинамическая труба. И вот на этом участке склона, склона очень косое обтекание ветром. Поэтому нельзя сейчас прижиматься к склону. Надо немножко пробиться да. э, на западную часть его. И дальше можно парить вдоль склона. Прошло полчаса. Холодно. Кушать хочется. А мы вниз не сможем спуститься. У нас, как было, ну там полтора километра на час высоты. То есть... 200 метров мы потеряли, но летаем, даже особо не занимаясь набором высоты, потому что держит склон, немножечко работает. Таня выше нас, там где-то впереди метров на 200. Полное удовольствие. У меня уже пилот второй готов, летает. Я полностью занимаюсь, вот сейчас там всякие клипы снимал на телефон. Все хорошо. Что скажешь ты? Как тебе? На чем проще летать? Однозначно на параплане. Совсем, дру... Совсем по-другому чувствуется. Более свободнее, и он медленнее летит, и свой кайф. Все, бросаешь в планер, переходишь параплодивисты. параплодеристы? Оба, оба! Оба! Давай над ножками покачаем. Давай. Эй, по небесам! я летаю в небесам! А Таня у нас по левому борту крутит поток от южного склона. Но я туда переходить не хочу, там немножко может потрякивать, поэтому мы болтаемся в таком... Больше динамики, наверное. Влево возьми чуть. Mm -hmm. Давай все-таки когда чуть сдвинемся. да? Давай. Так, я, я, правда, ее сейчас потерял из виду. Вот она слева 90. А, все. Видишь, ты... О, Видишь, вот потащила -по -по -по нас вверх. Да, да. Вот, твой бор запищал. Да. Хорошо. Ну, хочешь понабирать в потоке? Хочу. Давай. Давай. Тут левую стропу затягивай. Давай. И вес налево. Больше. Ага. Да, я провинку Правая забываю. полностью отпущена. Все. Поздравляю с первым набором и прямо, да, на нее Не, не, не, не, я по кругу. А, ты, по как, кругу. Ты как по плане это летаешь, Держи стропу. На плане больше, клюк же немножко. Вот а, так, то есть да. вот здесь понабираем, да? Да, да, да а, все, по кругу летаем. Да, по ты... кругу. Все понял. Давай. Вот у нас сейчас скороподъемность, чтобы ты знал. Метр Сколько? в секунду у нас. Немного, но М -м, есть. Нормально. Да, каждую секунду быстрее лифта. Пик, пик, пик, пик, пик, пик, пик. Сейчас мы еще и Таню догоним. Знаешь, я не думал, что такой будет кайф. Друзья, это победа. Это реально победа. То есть, я знал, что она затянула. Но если эта лебедка планер затянула, то тандем должна была затянуть. Но одно дело должна, другое дело затянуло. И вы видите, какая свобода. Вы можете взлетать с любого маленького поля, там 500-метрового, раскачивать себя ступеньками до высоты, вот как у нас километр. Самое главное, что оператор, он... Только один раз постоял рядом со мной, и он нажал один раз кнопку, и все. Ну и потом, правда, на ступеньку кнопку нажимал. Сброс тяги, соответственно, анвиндинг, uh, и дача тяги при пул, дальше опять же все автоматика делала. Сейчас продолжай налево разворот. Угу. Видишь, нас немножко сдуло да, за голову. Да, да, я заметил. Да, поэтому давайте прямо протянуть. Да, в сторону Лоботим-Ансилион, ну или в сторону аэродрома. Хорошо. Обе руки вверх и чуть-чуть угу. протяни. А, легкий северный ветер, вот там на перевалах видно стоит облачность, а, такая небольшая. А, падают облака вниз. Пик-де-бюр, где-то остатки гроз. Вот там вот везде бушевало, сегодня бушевали грозы. Депло. Облако по центру кадра. Оно видно, что растет, но ну, оно уже в грозу не перерастет, потому что поздно. И видно, что вокруг, ну нету нету условий для грозообразования. Я сейчас просто немножко высоты сброшу с помощью глубокой спирали, так называемой. Угу. А ты почувствуешь ощущение, как это прикольно. Давай. Готов? Поехали. Да. Вот так держи только камеру никуда ее ровно так держи, да. Продолжаю держать вот таким образом, прям держи и все, не бойся ничего. Вот начинается перегрузка. Ага, вот мы снижаемся со скоростью там 8 метров в секунду. Папа или 10? эй эй эй эй эй камеру, высшую камеру! Эй-эй-эй-эй-эй! А так можно от грозы сбежать, если что, если вдруг гроза, мы можем в таком режиме спуститься. Сдвижение сейчас 12 метров в секунду. Ясно. Я до 20, но будет тебе плохо. Не, не надо. Все, начинаю выводить его. Нет, мне сейчас хорошо. Тебе сейчас хорошо? Нет, то есть я просто, я понимаю, но оп. Просто ты говоришь, если до 20, если мне будет плохо, то плохо не надо. Да. Всю высоту, которую мы сбросили в глубокой спирали, мы сейчас набрали... Сразу же тут работает, продолжает работать поток Поэтому можем летать сколько угодно Мы только что видели красивую птицу, но, к сожалению, потеряли ее Пока камеру включали Батарейка какая-то вечная, 1% показывает, но еще снимает Может, все-таки до посадки хватит Друзья, заходим на посадку Заход, хочешь в огород приземлимся, к нашему дому? Давай, с удовольствием В огород? Ну как, ну, в огород Друзья, посадка в огород Сейчас я жену позову Туся! Туся! За нас ждет да, да. кайф, друзья, это просто Мужа. Плохо. слушай, а мы парим, у нас работает этот, даже смотри, поток есть. Класс. Восходящий. Можно летать как в динамике. Куда будешь приземляться? А? Давай хочешь бассейн? Нас придерживает, друзья, работает склон. Но я не буду злобствовать. Так, а когда надо выпрыгивать из-под склона. Просто чтоб я сконфигурировался я правильно. Я Спокойно. Я тебе скажу, все скажу. Когда высота будет 3 метра, тогда и выйдешь из подвески. Даже если ты не выйдешь, а, я а тебе просто... А, а если я не выйду? Я Я ж... тебя присыплю идеально, не пришивай. Гав, кам! гав, гав, гав! гав, гав, гав! Давай на, на дерево как кадр. Сейчас попробуем Давай. на дерево сесть. Эть? Здорово! Нет. Друзья, на дерево не получилось! Давай Ой. на коня подсадим. А, на коня? Ну вон там лошади, вон видишь. Да. Хорошо. О, конь! Точно! Я же говорю, на коня! Гу -гу -гу -гу -гу! Так, ну теперь. Так, при... что Я... делать? Еще рано, рано, рано, рано. Я тебя приземлю как прекрасно приземлю. Встаем. Оп. Оп, опа, Все. вообще легко, я боялся, сейчас думаю, буду ноги ломать. Да незачем. Как вы видите, мы можем летать не только на планере. На планерах не летают страшно, грозы. а на проплане можно. Затянули 100 километров, вот Сергей первый раз в жизни попробовал, что такое проплан. Первый раз в жизни я сделал стрим с параплана, Ну такого еще не было. Такого, таких идиотов нету, кроме как вот мы. Самое главное, Кирилл уже испытал радиоручку, и в следующий раз нам даже оператор не нужен. Мы нажали на кнопку, затянули сами себя и улетели. А, -а, а, красавчик! Я на таком умею летать, друзья. Представляете, теперь у меня еще и лебедка есть, которая же такую штуку тащит. Представляете, какой точный расчет? А если он ошибется, он может врезаться в планера, которые впереди, в людей. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов! Ты счастлив! Эгей-гей. Счастлив, говорю! Как? Ага!